Владимир Владимирович, сегодня ночью в Ингушетии была проведена спецоперация, о подготовке которой я вам докладывал ранее, в результате которой был уничтожен Санин Башаев, а также целый ряд бандитов, которые осуществляли подготовку и совершение терактов в Ингушетии. Вот это мероприятие стало возможным благодаря тому, что были созданы оперативные позиции за рубежом, прежде всего в тех странах, в которых собиралось оружие и в последующем оно доставлялось к нам в Россию для совершения терактов. Я вас поздравляю, так же, как и всех сотрудников наших специальных подразделений, которые готовили и проводили операцию. Это Заслуженное возмездие для бандитов, за наших детей в Беслане, за Буденновск, за все теракты, которые они совершали в Москве, в других регионах Российской Федерации, включая Ингушетию и Чеченскую Республику. Подготовьте, пожалуйста, предложение и представьте всех, кто готовил и мероприятие, государственную награду. Но вместе с тем, мы с вами хорошо знаем, что террористическая угроза еще очень велика. И нельзя ни в коем случае ослаблять оперативную работу на этом направлении. А наоборот, нужно усиливать ее и повышать эффективность всех наших действий на этом направлении. Надеюсь, мы, конечно, будем этим заниматься. И, что, конечно, еще очень важно, что они собирались использовать данные диверсионно-террористические акты для того, чтобы оказывать политическое давление именно на руководство России в период, когда здесь планировалось самим большой восьмерки.